Друзья, мы давно никуда не ездили с семьей отдыхать. И вот этот день настал. За окном в Москве слякоть и холода, а мы едем на Шри-Ланку. Миш, ты хочешь в путешествие поехать? Uh -huh. Ага, вот мы едем. Поехали вместе с нами. Все так ругают обычный самолет. Там понятно телека не было, но я все равно спал 8 часов или 9, так что вообще без проблем. По идее обычная, да. Место для ног кстати, много было, можешь показать? Вообще очень часто говорят в аэропорту не менять, а вот по моему опыту в аэропорту очень часто нормальные курсы. Ну кроме России. Осузнаем, сколько будет в городе. Мы прилетели на Шри-Ланку. В аэропорту всех встретили красивыми гирляндами из цветов и национальными танцами под традиционную ланкийскую музыку. После небольшого представления мы поехали в наш первый отель, в Колумб. В отеле нам объяснили, что любое хорошее отделное на шри начинается с зажигания лампады. А потом угостили соком из фрукта Лили. И мы отправились по номерам. Друзья, как вы уже поняли, мы приехали на Шри-Ланку. Мы приехали в рамках тура, то есть не как самостоятельные путешественники. Скажу честно, не буду врать. Компания Annex Tour пригласила нас, чтобы мы затестили ее туры. Я был на Шри-Ланке в 2010 году. Три месяца я возил группы по Шри-Ланке. Был почти везде, кроме севера. Опять же, не буду врать, расскажу как есть. Будет прикольно, скажу прикольно. Будет что-то неприкольно, скажу честно, что не прикольно. А дальше вы уже там сами будете... Смотрите. Шри-Ланка была открыта португальцами в 1506 году и ими же была колонизирована. Потом их сменили голландцы, а в 1795 – англичане, которые оставили самый большой след в современной истории острова. Пока в 1948 году страна не получила независимость и не начала свой непростой путь. На Шри-Ланке один из самых высоких уровней грамотности населения 92 – 92% среди мужчин и 89% среди женщин что, безусловно, заметно, когда выходишь за пределы отеля. Здесь уживается три равноценных национальных языка – тамирский сингальский и английский, что очень удобно для туристов, так как даже ребенок сможет вам помочь. Всем доброе утро. Сегодня мы поедем в этой. Это номер первый. Он очень крутой. И да, почти такая же, как Россия, и я ее мог лопнуть. Эт, этот отель номер один показал. Посмотрим, какой отель будет самый лучший. Поставим рейтинг отелей? Да. Сколько ты баллов поставишь этому отелю? 300 долларов. 300 долларов? Да. Хорошо, отличный рейтинг. Вот, Сейчас, значит, мы поедем в Сигирю был Первый отель в Коломбо, конечно, за те 8 лет, что я не был на Шри-Ланке, она дико изменилась в лучшую сторону. Столько построили небоскребов, хайвей, крутые дороги, там магазинов, ресторанов, столько прямо всего. Вообще круто. 8 лет ну, ничего подобного не было. За 8 лет огромный скачок сделал. Молодцы. После ночи в Коломбо мы поехали на одну из главных достопримечательностей Шри-Ланки – в Сигирию, попутно делая небольшие остановки. Население Шри-Ланки 21 миллион человек, из них 75% населения это народность сингалы, 11% тамилы, в основном живущие на севере острова, 9% это бюргеры, так называют потомков от смешанных браков с европейцами, и менее 1% это древние племена, называемые веды. Березовым соком. То есть такая вода, чуть-чуть сладковатая и с небольшим таким привкусом. Говорят, мочегонная и очень полезная. Нам гид только что рассказывал, я не знал этого. Открывается мега легко. Я думал, что сложнее. Я ударил со средней силой. Пробил кокос чуть ли не на треть. Обычного кокоса здесь, видите, очень тонкий слой этой штуки. Вот, но на вкус она. Безвкусное желе, чуть-чуть сладковатое. Миш, ты же любишь желе, почему ты не хочешь есть? Желе. Вот видите, я вот так вот все это соскоблил. Вот с кокоса вот такая у них осталась штука. И здесь совсем чуть-чуть. Это королевский кокос, он растет только на Шри-Ланке. Кушай! Ранее 70% людей исповедуют буддизм, в основном это сингалы; 13% индуизм, в основном это тамилы; 10% исповедуют ислам и всего 7% христианство. Несмотря на то, что европейские миссионеры прививали христианство почти 500 лет. Мы приехали в парк в Гири. Это львиная лапы, переводится. Гора на вершине которой находился раньше дворец правителя Кассиапы. Сейчас только что прошли вывеску. На этой вывеске написано, что будьте осторожны, не купаться в реке, не ходить по газонам, потому что здесь сводятся крокодилы, кобры, питоны, вараны, слоны, муфи, -цеце. И самое главное, опасность для туристов, особенно для туристов с техникой и особенно для туристов с бананами, здесь водятся мартышки. Вот, В общем, ну, у нас есть оружие массового уничтожения обезьян. Они его ненавидят, как только они увидят, сразу они третируются по-быстрому. Поэтому мы можем чувствовать себя спокойно. Пойдемте. Сейчас мы находимся в так называемом саду. Когда человек заходил сюда, у него создалось впечатление, что он попадал в более прохладное место, потому что здесь был природный кондиционер, все время текла вода с горы. И были высокие деревья, которые создавали тень. И плюс были высокие стены, которые также создавали тень. И тут бассейны, в них купались цари и короли Шри-Ланки 2000 лет назад. Крыли случайно, как обычно. Альпинист английский полез на гору на самый верх, залез, там походил, пострел, а потом спускался вниз на веревках и обнаружил случайно фрески. Сегодня мы уже на путешествии. Будем подниматься на голову, смотреть, как будет вот, там. Там голова есть очень большая. Если... Мы будем очень долго на нее набиваться, но это просто обалдеть. И для этого надо набор это совсем, потому как ушла вода. Понимаете, когда не было на горе, как вода. Изначальная история была такая, что мы не знали, брать Мишку не брать с собой сюда, на Сегирию, потому что высокий подъем, долго идти. Не знали, как он отреагирует, для него это первый опыт подобный и сейчас смотрим, как он поднимается, как вообще вот он 5 лет, как он такой легкостью или сложностью переносит этот подъем. Конечно же мы его подготовили, сказали, что будет много ступеней, что надо будет очень много идти, ну, так что смотрите, как вообще ребенок может подняться, не может на гору, самим интересно. Подъем на Сигириус состоит из 1222 ступенек. Мы с волнением начали его и обсуждал, когда Мишка захочет на плечи или начнет говорить, что он устал и дальше не может идти. Но к моему большому удивлению он обогнал всех взрослых, прибежал на вершину самой первой, а об усталости не было речи. Он был полностью поглощен этим соревнованием. И да. ты на вершину забываешься. И даже ни разу на ручки не просился? Нет. Легкотнятый. Да, легкотнятый. Опа! Я поднялся на самый верх, и мне хорошо. Вот здесь, 8 лет назад, на этой горе, гора Сибири, я в первый раз познакомился со своей женой. Сейчас наш сын стоит, снимает нас на видео, а мы приехали сюда вспомнить нашу молодость вот такой вот у нас путешествие на сыр день первый ты рада? Да. да, да. Миша ты рад? да очень классно вот так все рады семейное путешествие путешествуем с ребенком берем его на все экскурсии переживали что он будет ныть страдать там голодный пить хочу в туалет хочу все нормально, можно ездить спокойно. А он нам помогает. А он нам помогает, да, Снимают, хорошо. Да. Берите детей, с детьми классно путешествовать, очень классно. вместе нравится с нами с мамой путешествовать? Да. Да, еще поедешь? Да. Куда хочешь поехать с нами? Я хочу поехать самое любимое это Китай. Ты не был в Китае ни разу. А что я хочу поехать? А, хорошо, просто говоришь, самая любимая Да, самое любимое, да. Хорошо, ладно, поедем в Китай тогда. Ждите видео из Китая. Потом мы приехали в новый отель, снова зажгли лампаду, выпили сок из какого-то экзотического фрукта и пошли изучать наш номер, а в номере нас ждал сюрприз. Конечно, купай ну, да, на я. <пишу> ну понравилось. Ну, кушай. Почему нарушены правила маркировки у вас?